Абсолютно не уявляю, как можно почувствовать на природе и не запекать картоплю. Отже, хочу поделиться своим любимым рецептом печеної картофель. Сало, ну, конечно, куда же без сала, сель, заготовки фольги и картофель. Это молодая картофель, возможно, не все понимают, что можно ее запекать, но ну, не знаю, мне нравится, она очень прикольно выходит. Поэтому все очень просто. Картопля мита. Еще такой маленький момент, картоплю, если з берем с собой, ее желательно чистити дома, чистить и высушить. И Тут вы ви не витрачаєте, на природе, не витрачаєте час, чтобы мыть воду не витрачаєте и так далее. Розрізаємо на две частинки. Я делаю такие надрезы. Надрезы делаются для сольки. Раз. Солятся две половинки. И два для сальца. Клеця сало. Закрывается. Берем фольгу. И повторяем. Я люблю нарязать картоплю. Хтось любить такие, робити дырочки, ну, знову ж таки, практика, кому що більше подобається. Знову ж таки, салок треба класти стільки, хто як любить. Хтось любить більше, хтось менше. Это очень индивидуально. Пока готовилась наша кротопля, дощик невеличкий небольшой захотілося, дощик зараз и захотелось выйти до воды и поесть с виглядом на воду. Сейчас покажу, что у нас вышло с кротоплькой. Вот такая смахота. Она горячая. Вот тут сольце. Mm -hmm. Смачного.